Будут. Ну, проводить А его построили? А не факт. А у ЦСКА будет проводить проводит. чемпионат мира? Нет, они, нет. они будут, не ну, будут. Ну, ну, вот, вот и вот и, вот вот и все, не бойся. А на Рене будут? А ЦСКА за чей счет строил чемпиона? Так. А за счет Гинера, который все купил юп на. А вам Москву... Видео снимают про видео снимают А потом вообще. да, потому что, блядь, это... Потому что, блядь, любят и уважают, понимаете? У тебя вот куда? родственники а, есть, которые пенсию платят. Блядь, мои а друзья, да. посмотрите, а да? какие они... По пенсии, ну, допустим, бабушка. Вот твоя бабушка Плати. За, Плати. заплатила за постройку. Постави его, спасибо, что этот двигатель разгоняется. Бабушка, твоя За бюджет построили. За бюджет и двигатель. Московские бюджеты, всероссийские бюджеты, они могут засердиться. Блядь, а Москва есть все всероссийские? бюджет. Бля, нихуя. Все это Бля, бля. Гинер да, Всё там, купил. Он, он, гинр, вилок, гинр вилок, все купил. Гинер все купил, Ну, которые 15 лет купает. Конечно, чемпионством покупает. Все по нему покупает. 90 минуты сливные матчем покупает. А как там вашего сюда. этого... Ой, ну, ой, там ой, ой, да, ой, ой, Заб ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, на котов нарываются, а, а я красавчик. я с да, на... они им... Да, они хотят пойти пойти пойти пойти пойти пойти пойти пойти пойти что, что что? А? Ну вот до сих пор там вот на пестик да, до сих пор я сейчас мне тоже не семнадцать, у тебя будет ну, значит, давайте вчера тоже, ребятки, ну, кстати, по правилам женщина мудрее. Она но мудрее. Она мудрее, а возраст, мудрее. Она мудрее. да? Да, Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она мудрее. Она Да,